Здарова, бандиты, бандитки, а также их родители. С Вами снова я, Бобруха. Нам завезли новое сезонное задание. Давайте разберем как их проходить и что нам для этого потребуется. Многие знают, что перевод на русский в игре корявый. Поэтому я вам сейчас все покажу, расскажу. А ты пока подпишись, прожми лайк и напиши комментарий. Спасибо за поддержку. А мы начинаем. Пистолеты и пулеметы это громко. Новый ППШ-41 уже доступен в бесплатном боевом пропуске. Да, друзья, в бесплатном боевом пропуске он доступен на 21 уровне. Итак, первое задание. Провести 5 боев в сетевой игре. Заходите в сетевую игру и проводите там 5 боев. От начала до конца. Покидать бой запрещено. Второе задание. Убить 25 противников из любого пистолет-пулемета. Накопительный эффект не обязательно за один раунд это выполнять. Но если вы сможете за один раунд, то это будет еще лучше. Далее... Третье задание. 15 раз получить медаль «Двойное убийство» в сетевой игре. Чтобы получить данную медаль, вам нужно убить двух противников одного за другим, соответственно за одну жизнь. В этом случае лучше брать режим «Захват точек», чтобы противники были ближе друг к другу и так легче было выполнять данное задание. Далее убить 25 противников из любого пистолет-пулемета с перками. А вот тут у вас может быть сложность. Поиски перков. Какие же это перки и тут к вам на помощь пришел Бобруха. Первый перк. Прокачка. Это зеленый перк под названием «На взводе». Это из-за корявого перевода данное название, прокачка называется. Второй перк находится в красных перках и называется он «Мученичество». Думаю за это Бобруха заслужил лайк и коммент. Далее. Убить 8 противников скольжения в сетевой игре. В сетевой игре в основном попадаются боты которых с легкостью можно убить в подкате. Я надеюсь, все знают, как входить в подкат. Если нет, пиши в комментарии, объясню. И последнее задание – выиграть три боя с ППШ-41. Это вам нужно дойти до бесплатного боевого пропуска 21 уровня, забрать ППШ и сыграть с ним три боя и выиграть их. Желаю всем скорейшего выполнения заданий. А с вами был Бобруха. До скорых встреч. Пока-пока.